Добрый день, дорогие любители игр, а вы на канале Мир Мелкован, меня зовут Никита, и это Калистыч. Калистыч, все тот же поломанный, все тот же виснущий, лагающий, вылетающий Калистыч. Как мог заметить, в прошлой серии у нас ä, произошло небольшой перерыв, назовем его вот так. Был небольшой перерыв, игра дала нам немножко отдохнуть от нее. Вылетел-то, молодец Так, этот тоже заполз а, Примерно вот тут у нас игра и вылетела в прошлый раз Нам пришлось на этом остановиться А плюс еще у меня вообще все сломалось нафиг У меня там немножко прошлая серия резко обрывается, да? Вот Прикол в том, что... Тихо Прикол в том... Что вон идет за Резко обрывается серия. И прикол в том, что... Иди скорее сюда. Давай бы скорее, пожалуйста. Я надеюсь, он в меня не упрется. Как пьяный. Так, ну этого мы убираем просто потому, что из вредности. А серия, короче, чуть-чуть резко оборвалась, то есть на моем молчании, но на самом деле я там не молчал и говорил. У меня, короче, вообще после вылета еще и микрофон нафиг сам вырубился, и камера что-то затупила. Короче, все сломалось вообще, блин. В один миг просто все вылетело, прикинь. Ну ладно. Может, хорошо, что вылетело, а то бы я там наболтал, наговорил бы, но там все выключилось, ты меня не слышал не видел бы. Так, не подожди, мне туда. Туда я ходил. Так, мне сейчас надо вернуться на платформу. Вроде как все пока идет неплохо. Вот дверь. Мне сейчас тупо направо. То есть налево. Право-лево путать это нормально. Тут я все расчистил. Они тут не должны были вернуться. Их тут быть не должно. Дайте отдохнуть. Вот кто-то трубами. Я, опять ты, а? Я тебя в этом годе уже видел. Ведь вылетают внезапно из стены. Это не честно. Иди сюда. Иди сюда. Нормоз. Н нормоз. Так, сейчас мне в дырку и все. Я в безопасности. Сифтырко! Че че надо? Че пристал? Еще бы немного и че. То полудох. Ну-ка, залутай его. Залутай его! И типа можно было тикануть просто, да, типа. Но... Мы такие, мы все поставил стелсу делаем. А, 40 бабосиков, продать нечего. Продать нечего Ну вот это могу продать. Даже за сколько я продал? За 10? А зачем тогда я продал? Я думал сотка. Чуть за 400 вообще могу сделать? Ничего, да? <сíts> <сíts> <сíts> <сíts> могу купить что-то. Да даже купить ничего не могу. Могу... Google... Блин. Ну ладно. Оставим на лучшие времена. Так, чё? рассказывай, что нового? Отправляйся на платформу. Ящики можно теперь залутать? Они типа просто были без питания, да? А теперь они со, со, со спитанием, да? А чего такая щедрость? Дают много всего. Вот прям до хрена а чего дают. Чем этих много дают на перчатке? Мне это не нравится, слушай. Все взял все взял хватило места еще один ящик стал один же да тут два залутал да тут один и тут последний ну ладно тут сейчас мне места и не хватит на что не хватило на патроны не хватило и эти. этих ага. они автоматически должна перезаряжаться перчаткой если есть они ладно Сейчас что-то будет. Будем использовать перчатку по возможности. Понятно. Ага, -а, вижу уже. А, -а. а мы куда-то поехали, что ли? Это бур? Это буровая установка? Пошли вон, а? Окей. Блин, что делаешь так? Да ты что не вырубаешься-то? Так, едем дальше. Откуда? Где? А, вижу. Что ты делаешь -то? Что происходит? Откуда вы повылазили все? -то? Да блин, я вообще ничего не вижу. Ну я Все. Это, это ГГ. Да то он-то здесь причем у меня вообще даже не трогал. Да это капец, они меня просто тупо задол задолбили такой. Ладно, сначала вылазить спереди, потом по бокам. Окей. Тупизм. Тупизм в том, что они зажимают. Да этой перчаткой нереально пользоваться, когда они толпой налетают. Это потому, что ну прям реально нереально. Потому что ты ее пока используешь, тебе просто берут наваливают. А эти сразу вылезли еще и прокачались резко. Пока я искал, откуда они повылазили. Они вообще не должны прокачиваться просто так, из нифига. Я их должен ранить, чтобы они начали прокачиваться. чуть то не прокачиваться начали. И их турбулентность укоцает. А я здесь причем? Я-то не виноват в этом. Опять, ладно, первую загрузку мы с тобой поболтаем. Мы же вроде как и в фаза прошлой серии одну загрузку поболтали, больше у нас особо ничего не было. В другой тоже поболтали с тобой чуть-чуть. Ну, люблю я с тобой поговорить, чё? Не вижу в этом ничего зазорного. Так, значится, мы сейчас выкидываем всех спереди, потом бежим на... на правый фланг, быстро выкидываем других, потом разбираемся с остальными. Ладно, после первой фазы есть время, в принципе. Главное не дать себя зажать. И, наверное, лучше на дробовик перейти, передать. Что они толпой налетают, там вообще фиг разберешься, кого бить. А еще загрузка вообще просто миллион лет идет. Можно было просто серию из загрузок сделать. Реально. Че, где? Ну да ладно, ну убираешь. Ладно, пусть остается. дын ды рын ды рын Постоянно перед этим бежать Но уже бы с боя могла загружаться игра Ну что такое Текс Текс Текс Не хватило места Текс Все погнали в двух ящиках, в тех крайних, еще есть ресурс. Куда? Ты видел? Пистолет улетел. Капец. Кстати, на игру вышло обновление. Может, из-за этого у меня лаги такие жесткие произошли? Она сейчас обновляется в данный момент у меня. Вылетело обновление что на 16 или на 14 пугов, что такое. Я понимаю, что вы дружные такие все. Из себя. Да вот что опять произошло? Ну точно. Ладно. Быстрей, быстрей, быстрей. Ой. Перезарядочка же. Они сразу мутированные сюда ползут. Где еще? Где не вижу? Дальше что интересно. Еще откуда? А? Они, короче, с одного фланга летят, я понял. Тут только так, тут по-другому никак ресурсов нет откуда теперь с этой стороны или все я надеюсь что все откуда откуда откуда я понял все-таки с той стороны Ползет, зараза, видел. Нечестно! Ну он схватил меня за ногу, но это нечестно. Опять он мне будет зрение проверять. Я видел, что я ему ноги отстрелил. Это вообще бред какой-то, блин. О -о -о -о, как же меня эта игра выводит из себя. Вагон, <GOT> он такая бесючая стала. Поначалу было интересно, потом э, стало скучно. Потом начали какие-то крупицы сюжета подвозить. И опять меня вбросили какую-то жесть, блин. В черную жесть. Блин. Просто тупо на одном моменте сидеть всю серию, да? Пытаться вот на этом, блин, буре доехать куда-то. В колонию, в колонию. По трофеям осталось не так много всего. Там осталось-то, осталось-то чуть-чуть, блин. А игра меня начинает вымораживать, что ли? Зачем? За что? Что ей плохого сделал? Типа чем дальше, тем сложнее. А там еще и этот ходит где-то, капитан ферри, блин, ходит, что-то психует, обижается, блин. А, кстати, загрузку-то пропустить надо. Ладно, все, пропустим. Я понял. Я понял, знаешь, что я понял, что. <смех> Сейчас сгорю, блин. Короче, во-первых, перчатка начинает заканчиваться в самый неподходящий момент. И перезаряжается она там. Ей нужно какое-то время, чтобы перезарядиться, блин. То есть автоматически, что перезарядиться. И он просто подтягивает те противника. И поэтому, короче, отпускает его прям перед собой. Периодически. Вот. И после третьей фазы нет времени, чтобы. Короче, подлечиться особо нет времени и перезарядиться, потому что четвертая фаза атаки начинается сразу после третьей. Ладно, пробуем еще. Okay, here we go. Next stop. Yeah, come on. Now Create staging. Okay, here we go. Next stop. Focus. Station. Все, я надеюсь операторы должны носить защит защитное снаряжение мы приехали нет Четыре волны Четыре волны продержался все мы приехали мы тут или что я что-то не сделал может нажать надо что типа босс ты типа босс, да? Я понял. Я понял, больно будет. Я не хочу умирать, а вдруг все сначала придется? Стоять. Тихо. По ногам. По ногам. Тихо. Ладно, медленный. Я он на туплюху даю, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. яй Опа, опа, опа, опа, опа! Ломаем, ломаем, больно делаем, отступаем, отступающим маневр. Что? Облегчился, понял? Он тебе мешал, да? Он тебе, а вот ведь вы были как братья, а ты, а ты получается, ты получается избавился от него, да? Как будто, как от ненужной вещи. Да грош, цена тебе. А сейчас, ага. Думал, все. Пистолет. Переходим на пистолет. Тихо-тихо. Я застрял. Я тупо застрял. Я тупо застрял. Промазал. Тихо-тихо-тихо-тихо. Понял. А ты в курсе, мне некогда Да ты слишком быстро бегаешь У разрывные патроны не берут Берут Да бей, бей, ну бей же, бей же Все? <с> Тряпка <с> Дай денег Принтер с процессором, отлично. Печатная машинка. Я приехал. Одна голова хорошо, а две лучше, отлично. Так куда нафига избавился от того второй? Фу -фу -фу -фу -фу -фу. Так, чё по ресурсам? Ну даже ХПшки остались, отлично. И патрончики даже есть. Ой, на дробоих вообще дофига. Ой. Спасибо тебе. <свят> Я справился. <свят> Неужели? Если б не долгие загрузки, может это было быстрее все. Так, ладно. Мультики. конец <свят> Наконец-то, блин, прошел. Да это глупость просто. Перчатка под конец кончается Тут получается этот момент можно было пройти проще Намного, если бы э, Перчатка была вкачана То есть ее бросала дальше, заряжалась Быстрее, э, что она там еще делает короче, Дальше толкала Быстрее Срабатывала, короче, вот это вот все Было бы проще На последних как бы Последние две волны, они соединены То есть сразу после третьей идет четвертая Практически сразу Uh, и там вот, получается, перчатка, вот все ее заряды кончаются практически. И приходится последних двух добивать так. Колония. Danny, я приехал? Дэнни, я добрался. Отлично. Ты где? Kind of uh, в каком-то туннеле служебном. Я на противоположной стороне. Просто иди, ты почти на месте. Почему мы такие, как мы уже друзья там почти, да? Прям переживаем друг за друга. Это все она виновата своими ложными обвинениями, типа. Может, все нормально было бы у меня, если бы она, как бы, ну, вот этим не страдала. А ты тоже, как бы, из-за нее, как бы, твой товарищ, как бы, погиб, но... Но она сейчас начинает понимать, что, типа, это, типа, на самом деле не она виновата. Да хотя, блин, что, она, она же была на корабле. Ну, это мы там тоже диверсию устроили, чтобы она, как бы, нас... Потому что боялись. Я в колонии, ты где? Видишь, маяк? Встретимся там. Иду. Маяк, ясно. Ну хотя за кого ему держаться? Ему же надо за кого-то держаться. Одному в этой жести как бы черный не хочется возиться, поэтому. Поэтому он пытается цепляться за любого, кто не пытается его сожрать. Не знаю, есть смысл в стелсе или вот эти древние вонючие уже закончились? Ты чё хулиганишь, а? Ладно, я тут спущусь. О, это мои любимые. Голенькие. Супер, снова они. Иди сюда, стелс. Снова стелс. Ой, тихо, тут был стелс. Тихо, тихо, стелс, стелс. А, не, это тоже воничи. Это слепые. Я думаю, как он меня не заметил в порта. Ну ладно, а когда-то старые будут. Ну, смысл старые есть, я имею в виду. Старые, которые новые. А тут старые, старые. Ну куда ты прешься-то? Это что, твой, твоя раздевалка, что ты сюда прешься? жопой и у него перец чуть чуть чуть чё орешь-то чё психуешь а ты там откуда взялся-то ⁇ -мо ⁇ ты чуть чуть так настойчиво-то идешь стой стой стой стой стой откуда тот про взялся его не было ты шкафчика вылез тут-то ты занервничал да так ладно Проблема в том, что они вылазят Хрен пойми откуда Так, ладно, я смогу этого вырубить без Беспаливо Опять стелс, блин, я ненавижу стелс В играх, если честно Точнее, когда его слишком много Ладно, когда чуть-чуть Ладно, когда игра заточена под стелс Чисто под стелс Типа я, кстати, хочу в одну такую игру поиграть, называется Стикс э, или как-то так. Там за гоблина играешь. Вот, хочу поиграть давно, а что-то как-то нет. Все, никак не доберусь. Вот, и там чистая игра про стелс. Там чистый голый стелс. Че проснулся? Обедать? На обед пора. Ты ч как чувствуешь, где я сижу, а? Ты если сейчас пойдешь на меня, я тебя выкину нафиг. Я тебя предупреждаю. Ну куда ты пошел? Мне с тебя ресурсы собрать надо. Далеко не уходи. Ну, ты тоже так на 360 не поворачивайся резко. Оп. Чётенько Ну вроде все. На всякий случай я по. Не, где-то кряхтит еще Ладно, мне сюда надо залезть, по любому Поползли. А, он Сейчас мы его вырубим без палева. А, он еще стоит. Да, блин, сколько же вас здесь? Ладно, тот чувак был вот этот двумя головами. Это был мини босс. Это даже это не был босс. Я думал сначала типа босса, а это даже не босс. Это мини босс. Бля, муха Ну это палево. Я надеюсь не спалился. Идет, идет. Че, не здесь? <свист> <свист> <свист> ты че пришел-то? Я думал, эти мелкие что-то охраняют. А, ты-то не проснулся, да? В The зей. Опа, сундук Это так было На всякий случай Так, я потратил 4 патрона на него Ой, 5 патронов на него, получил 4 В принципе Обмен считаю удовлетворительным Так, ладно Придется встать Пачки Килка. Ладно, пойдет В все пригодится Так, мне сюдой, да? Я отвлекся вообще-то Не было Смотри, сейчас начну щупальца упускать нет, не начнем. Не успел. У нее голова отлетает просто на раз-два. Сли, я сюда ради этого пришел. Ладно, пускай будет. Ну, вот так это тоже пойдет. Так, ладно, это, короче, не обязательная нычка. Так, тихо. Сейчас что-то будет. все будет заперто, я понял. Вот это ломается? Вот это, по-моему, не ломается. Нет, конечно. Так, ладно, давай пробежимся чуть-чуть. И вот так, оп. И сейчас просто не понимаю, куда дальше. Только если вот сюда. Ну да, больше некуда. Ч ⁇ надо? <смех> Блин, стой, стой, стой, было же. Нормально. Ой, сколько можно столсить. Просто как-то игра по темпу. Вот отсюда еще вылетит. Отстаньте, ну хватит, блин, меня за лысину трогать У самого такая, же свою потрогаю Сейчас, ага Хотел он меня забодать Смотри, ты а? Берут мою лысину тр... Остались от него Берет мою лысину, трогать. У него точно такая же, блин Чертеж штурмовой винтовки Так, вот это нам надо Вот это нам надо, нам на нее денежки нужны тормовая винтовка это абсолютно другие вот патроны должны быть Смотри, сидит охрана написано охрана отсюда вылететь сейчас тоже но не из вентиляции вылазит это нечестно и что тут ничего нет Нафиг я сюда ходил а не вон что-то есть ведь ведь так что по патронам вообще мне. А у меня все, кстати, достаточно неплохо, да? Двадцать шесть, патронов дают прямо миллион. Ну он тут то живет. Чем мне по кредитам вообще? Ну, давай просыпайся. Ясно, ну только он получ... получилось. Джейкоб, я кое-что нашла Пусть Что? поговорят Что? Поднимайся Ты это должен увидеть смысле, Поднимайся, мне спуститься сейчас надо Там же внизу дверь была Откуда вы здесь беретесь Если всех всех зачистил Баллон, смотри, шевелится что, они на это они это слышат сам как будто отреагировал стой не уходи далеко пожалуйста я же не поймаю ты блин смотри какой неуловимый а? думал убежать от меня не не не мне нужны твои ресурсы Мне винтовочка нужна О, кстати вам что то еще не взял 600 ну 600 мало наверное винтовочка ну, около косарика будет стоить у меня там есть пару этих преобразователей которые продать можно Внизу, да? А мне вниз, по-моему. Альпинист нашелся мне тут тоже. Альпенхольд. Альпенхольд. Ну, давай. Ну, пожалуйста. Ну, ну, ну, поторопись. Серия и так большая выходит. Да нет, не в мою сторону. Торопись. Блин, мы, мы, мы с тобой прям вот разошлись Вот просто буквально Прям стык в стык Прям я почувствовал Волосами своими Ты что надо? Там с другой стороны еще идет Да, да, полысинами надо давать -то. А тот не умер тоже, блин Бляха, нечестно. Лечи, лечимся срочно. Он прям в меня уперся, так нечестно. Я вообще бесит, когда они вот так вот падают, ломаются. И, блин, следите, что сзади, что спереди, еще и снизу никуда, блин, ну чё. Мне нет такого обзора Особенно, когда толпой наваливаются Ты вообще не понимаешь, кто атакует, что атакует Зачем, блин, когда, за что, блин Открывай Открывай скорее Нам Дэнни хочет что-то показать Она там говорит, ты должен это увидеть Я тебе кое-что покажу, говорит Ну да Ну я среагировал, заметил? Ты заметил? Я среагировал. Я среагировал. Это да не стучи там. Нога что-то хлопает у него. Танцором был, наверное. Видишь, нога даже отдельно от него танцует. Я уже уехал? Это другое место? И чё? И чё вы хотите от меня? Я не пойму. Так, время... Та -та -та -та, Где-то до 55. Ага. Потому что там попытки были у нас неудачные ещё. Бляха. Ты не вовремя остановился, дружище? Ладно, мне главное выползти сейчас из лифта. А мне сюда, что ли? Нет. А куда? Говорит, отсюда поспешно эвакуировались, говорит. Джейкоб. Ну еще бы, нам бы тоже уже не помешало бы поспешно отсюда эвакуироваться куда-нибудь. Из этой игры. Ну и что вы все на меня смотрите, а? Да Они как будто чувствуют, вот они, как будто за мной какой-то триггер стоит, который вот а, привязан ко мне, и они вот мою сторону смотрит быстрее Смотри, не просто в троечка туда-сюда ходит караул чисто такое ощущение как будто я туда же приехал а я дверь открыл а, -а, а, я просто отвлекся когда я кнопку нажимал мы никуда не уезжали я думал это лифт так ладно вот этого можно вырубить сейчас не подходи ближе То есть вы этого не услышали, да? Ладно, может я могу просто свалить отсюда. Без битвы с ними. Ну да. Мы так, пожалуй, сделаем. Не буду я себя дальше мучить. Дэнни, to я выдвигаюсь к маяку. О, ну все, связь Denny? пропала. Дэнни? Куда она подевалась? Дани... не... Э... Как господи... же, там что-то. Э, Калиси до дракийского там моря, что-то, травы и солнца. Блин, я уже не помню. Это было миллиард лет назад. Там, разруш... э, разрушительница оков э, там. Э, там Калиси. Королева. Мирина. <смех> капец там статусов, блин, целый том. Обо мне напиши, блин. Не то меньше будет. И то, блин, я как будто себе сказал, как будто я капец какой-то важный. Такой. <смех> Друг. Ты зрячий, что ли? Ты что, можешь видеть? Посмотрел, насмотрелся. Что, еще кто-то идет? Или это ты был? Не сюда. Это показалось. О, а ты что сразу мутировал? Вы. Вы какие-то нечестные стали. Ой, куда? Там, по-моему, сзади кто-то еще есть. Да, да, да. Ай! Все? Спасибо. Семнадцать. Зажирного семнадцать, капец. Что у нас с той стороны тогда это уже зря а, тут ничего нет понятно они не внезапно они просто блин уже душные Почему она не отвечает? Куда побежал этот марафонец? Я, кстати, нычку пропустил. Он же куда-то стартанул. Уж она не отвечает, потому что она ныкается. -то. Я об этом не думал. А по комнатам за звездочками. Мне здесь нравится. Давай останемся. Предохранитель для варвот, отлично. Стой, стой, стой. Я ж почесаться хотел, нечестно. Не почешешься даже с вами. Ну, заткнись. Не симулируй. Мне на дробовик полно патронов. Ага. Физика. Так, ладно, погнали. Опа, а, я в нычку пришел. Найс. Все забрал. Отлично. Что по месту? Места нету. Окей, понял. <gedacht> так, ладно, похилиться разочек. Пострелять разочек. Нормально. Так, и чё, как мне пробраться-то? Мне не сюда было, по всей видимости. Десантура! Подрывник? Я забыл... Я про вас вообще забыл так тогда. А, и ты-то откуда взялся? Сейчас меня ушатают, походу. Ну да, да. Просто тупо опять толпой запинали. Куда ты телепортировался-то сквозь стену -то? Ты совсем дурилка картонная, что ли? Вот и место освободилось. Я сходил за нычкой, чтобы блин мне просто все потратить, что набрал, то и потратил Ой, Блин, Кредитов за этого должен много дать На, ну шесть патронов, ну ладно И Все? Чуть запутался никуда? А, откуда? Это ты в меня плюнул? Сквозь стену, что ли? Лови. А да нет. Ой, вы такие капец, внезапные. Я с ума с вас столько. Ой, где, где, что? Ловишь? ловишь? Еще лови. Еще лови. Поймал. Красавчик. Капец, все хп потратил опять. Зато то место, сегодня. Да хорош бухтить-то. Вон дверь. Туда предохранитель надо, да? Значит, там нычка была, в ту дверь, в которую я не сходил. Ну ладно. Возвращаться я за ней не буду, потому что ты э -э -э, что берешь, то и тратишь практически. О, хилочка. О, 3D принтер, красава. Найти Дэнни. Сейчас найдем. Принтер возьмем только. Ну. Make a selection. Так, чертеж. Что Че у нас с винтовочкой хватает у нас на нее? Это последний чертежик. Так, и вот она, винтовка. Тысяча. О, хватает. Берем. Это я возьму. Это я возьму. Это нам пригодится. А, это какой-то модуль на пистолет устанавливается, что ли? Окей. Так, дальше. А -а -а. Это продать. Это тоже продать. Это, соответственно, туда же. Ну, не без этого. Так, что по винтовке? У магазина, урон, устойчивость. И что наверху еще? Прокачка. 4500, но это много. Ну, блин. Полторы тысячи дорого, сильно жирно. Емкость магазина, только могу увеличить. На 500 останется 1300. Сейчас 1800. Могу два раза перчатку вкачать. Могу щит вкачать. На это не хватит уже. Поэтому смысла не вижу. Щитом почти не пользуюсь. В дробовике, что? А, в дробовике, в дробовике, где он? 2700. Много. М -м -м. Ладно окей надеюсь пригодится так еще 1300 остается можно прокачать перчатку там допустим что перезаряжалась быстрее энергоемкость увеличить максимальную энергоемкость скорость перезарядки ну, давай и все в принципе ну, Наверное, пригодится может еще что-нибудь прокачаем даже может дадут еще что-нибудь, блин. Улучшить нам. Так, что, Дэнни искать, да, надо? Вот патрончики. Ну что, я где ее искать буду? А где ее искать буду? Я ж на маяк пришел, нет? А! Если бы, блин, назад бы вышел, начал бы искать еще куда идти. Кстати, надо заканчивать на этом взрывной взрывной упал Что по сохранению двигать назад а я могу сохраниться могу на этом я думаю закончить просто но я думаю нам до конца не так много осталось так что да джейк мужайся чуть-чуть осталось чуть-чуть осталось потерпить чуть-чуть потерпить чуть-чуть мужик скоро выберемся отсюда